Всем привет! Спасибо за хорошую активность и поддержку в прошлом видео. Я сниму следующую часть чат-рулетки, если мы наберем на этом видео 2000 лайков. И еще, я заметил тут одну интересную статистику, что аж 90% людей смотрят мои ролики и не подписываются. Пожалуйста, подпишись на канал, давай добьем до 10 тысяч подписчиков. Значит, в первую очередь мы будем изучать различные аккорды и играть всевозможные красивые мелодии. В мелодии мы будем играть каким образом? То есть мы их можем играть перебором. Я надеюсь, вам сейчас будет слышно. Я попробую изобразить. Вот, смотрите. От края до края небо в огне сгорает.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 Под пенье дождя а далеко, там, где небо кончается край, ты найдешь во вселенной прозрай. Ну вот. Классно, да. классно. Очень, ой, блин, ну я даже сейчас заслушался. Реально круто, реально красиво. Я просто взяла тут первую попавшуюся ноту, у меня девочка забыла, занималась. Вот. Красиво, это очень класс. красиво. Ну на самом деле в этом нет ничего сложного. Здесь очень простые аккорды в этой песне. Uh -huh. вот. То есть просто, просто берете, разучиваете определенные эти аппликатуры, вот, я, и б, потом видел, проблем да. сможете это все играть. Uh -huh. играть. Ладно, до этого я еще очень далеко и долго. Очень красиво, очень красиво. Я, я недавно тоже песенку разучивал. Mm -hmm. Вот. Сейчас, может, это... Круто, обалденно вообще. Uh -huh. Это был uh -huh. пранк? Я видела когда-то такой пранк. Вот И думаю, ну это точно со мной никогда не случится. Ага. Нет, просто, просто на самом деле вы так замечательно начали сейчас играть, я прям просто в шоке, на самом деле, очень здорово. Я к этому стремлюсь, вот, и пока я беру новичков, учу с нуля именно аккорды ставить, вот это все. Сама на самом деле я очень хочу играть, как вы, это обалденно. Друзья, хотел порекомендовать вам канал моего друга-музыканта под названием Джонни Бэк. Он записывает собственные авторские произведения. Первое видео с реакцией людей в чат-рулетке на его песню уже на канале. Переходим, подписываемся, ставим лайки и передаем привет в комментариях от меня. Поможем вместе развитию канала. Я играю на гитаре около месяца. Мало что умею, максимум могу перебирать на одной струне что-то. То есть дергать, я зажимать у меня получается. Уже, в принципе, боль в левой руке такая, она уже под прошла. Вот. Э, хочу научиться играть вообще что-нибудь. Э, мелодия любая, э, либо какой-нибудь аккорд, несколько аккордов. Все что угодно. Ты когда держишь на правой руке, ноге, да, например, гитару, то у тебя, грубо говоря, когда ты ставишь, видишь, что с кистью происходит? По сути, у тебя здесь рука, видишь, она зажата, да. И в случае игры тебе будет, во-первых, неудобно брать пальцы, и у тебя она как бы такая окаменевшая рука буквально. То есть у тебя пальцы ну, реально не слушаются, потому что сухожилие перетянуто, оно тебе не нужно. Вот. А стоит взять, допустим, на левую ногу да, гитару, ее можно расположить так. Вот, видишь, что есть она прям высоко расположена. Желательно, короче, иметь подставку, чтобы и была возможность ставить на левую ногу. Ну же сводпас... Я понял, да, это, это перебор, да, я правильно понимаю, Да, да. перебор. Те ну, самые такие красивые, это когда идет там, ну вообще что-либо. Uh -huh. uh -huh. Ну разумеется, можно скорость развивать, ну так далее. Ну что, может Кстати, знакомая мелодия какая-то. Да, это из английских «The Last of Us», короче. А-а-а, точно, точно, да-да-да-да. да. Сто -да процентов. -да, -да, -да, -да. да, классно, классно. Слушай, а мне даже кажется, прям широкий. Это даже... Ну, — Кто просто... широкий? — Гриф, гриф. А, — Я подумал, я. <с <quickly> <с <ok> <с <frankly> <с — Да не, гриф. — Да, гриф, я даже не знаю, ну, такой. — Нет, просто в акустике, ну, может, мне кажется, кажется, но вообще в акустике у них гриф прям такой, ну, такой довольно таки Поуже, он поуже. — А. Ну, я прям смотрю, даже нормуль такой. Ну, это и славно будет. Будет даже полегче, могу. Я пока вот, значит, что-то такое вот могу. — Ага. Что ли? Да, дружище, это такой был пранк, а. небольшой, розыгрыш, смотри, у меня канал на ютубе есть. А, вот, а, я понял. Ты можешь мне что-нибудь показать? Да, конечно могу. Так, показать, что я могу, что я умею, да? Да, что ты умеешь вообще. И скажи, скажи пожалуйста, сколько ты играешь? Месяц. Месяц, ага, хорошо. Yeah. А... Играю на гитаре месяц, что могу, да? Да. Ну слушай, э, в принципе, с ритмом у тебя все хорошо. Ага, а, а, слушай, да. а может что-нибудь, что что-нибудь, да, что покажи, что-нибудь такое, чтобы, ну, я замотивировался. Но ага, смотри, чтобы... Смотри. К чему, к чему можно прийти, да. Просто ага. хочу знать э, вообще... Все, что угодно. Я могу сказать, что именно с этой мелодии я начинал свой путь. То есть я ее озвучивал. Вот, и пришел к окончательному варианту совсем недавно в принципе в процессе обучения все это оттачивается в общем слушай было бы классно вот, эту штуку научиться играть. Да. Вот. Эм, ну, в принципе, все на этом. <смех> ну да, это, это я знаю. <смех> <Начал>. <смех> Ты ее поднял, бросил, и это у тебя как бы естественное положение. Вот. Эм, рука правая. Она должна, ну как бы, не, не вот так вот, ну как у басистов, это, конечно, они так играют. Вот, а, она, нет, она, так, да? она должна быть просто, ну, вот так вот, просто вот так, не знаю, как Ну да, вот так, чтобы было удобно, чтобы все вот так вот ходило хорошо. Вот. Я думаю, с этим проблем не будет. Надо тремя разными, да, пальцами играть? Да, нужно, смотри, у нас есть басовый палец, который мы всегда большим пальцем играем бас. То есть у нас три басовые струны, uh -huh. три верхние струны, это бас у нас. Когда э, ты играешь шестую струну, э, важно, чтобы у тебя палец приземлился на пятую струну. Uh -huh. Да, вот так, да-да-да, правильно. Просто Просто легкое движение, вот такое. Mm. Легкое движение пальцем. И не забывай про вот эти три пальца, которые стоят на легких Дальше. Я больше всего боялся попасть на людей, которые снимают такие видео. Я что-то заподозрил, когда увидел, что у тебя камера хорошая. Камера хорошая? Ну да. Ты серьезно Ничего себе. А по ногтю? По ногтю? Кстати, на ногти я твои не смотрел. Почему-то я не знаю. Я думал, ты их просто не стрижешь. <смех> типа ты так хорошо в роль вошел. На этом все. Не забывай подписываться и ставить лайки. Напиши в комментариях, какой преподаватель тебе запомнился больше всего. И еще, от себя. Поддержи первого преподавателя. Вот ее инстаграм. Если есть желание, подпишись. Если нет, просто напиши в директ пару приятных слов. Как мне показалось, она была очень искренней. На этом все. Пока.